Дорогой анимешный Иисус, моя жизнь была так хороша в последнее время. Ты знаешь, как я просил эти аниме-фигурки: те, где девочки и еще какая-то прусская полевая артиллерия. Конечно, Бог подарил мне одну на Рождество. Одну. И даже не самую редкую. Я думаю, что это некрасиво, что ты исполняешь мое желание, а потом нагружаешь меня этим дерьмом. Я знаю, я сказал, что больше никогда ничего не буду желать, но технически это твой промах. Так что как насчет того, чтобы все исправить? Ты слышишь меня, глупый сукин сын? Я хочу буквально утонуть в аниме, девушка. Аминь. Пожалуйста, сейчас! черепахи сильно бьют по голове. Боже мой! Я аниме-протагонист! Слушай, я знаю, что ты должна случайно упасть на меня кучу раз, чтобы потом мне было настолько стыдно, что шклынет струей кровь из носа. Мы даже можем не соглашаться, что теперь ты моя вайфу, и перейти к самому интересному. Идем, мы должны найти твою сестру. Мою сестру? О, это одно из тех аниме? Знаешь что, Вайфу, ты действительно одна на миллион. Просто дожди встречи с принцессой Якой. Подожди, это это еще не все. По пути мы встретимся с великим искателем приключений, но сейчас нам это не нужно. <зар> Чтобы там ни было. <зар> а, мне нужно закончить строительство горы Вайфу, хорошо, милая? Ты не хочешь найти свою сестру? Я уверен, что она где-то здесь. Слушай, детка, ревность не подходит тебе. Ты всегда будешь самой первой, что делает тебя особенной. Почему ты думаешь, что я включаю тебя во все мои горы вайфу? Нет, никто не заменит тебя. Черт возьми! Как я по тебе скучал! Ты самая красивая девушка из всех, что я видел! Я мужик! Ебаное аниме! О, черт! Нет! Держись! О, нет! Где она? Она ушла! Эй! Ты здесь, детка! Черт возьми, как ее зовут? Биг Биг, Бетуки Кун, мыша Букаки. Пока. Эй, эй, мяу, детка, детка, помоги! О боже, Иисус, помоги! Куриво, куриво, куриво! Аниме Иисус! Верни ее назад, аниме Иисус! Что КАНТАННИ ВА ИКУМАЙ ДА ЭТО Боже мой! Я думал, что потерял тебя! Я, я пытался позвать тебя, но я не мог вспомнить твое красивое, звучащее прямолинейное имя. Мона? Да! Послушай, детка, я так зациклился на количестве вайфу, что забыл, что на самом деле речь идет о качестве вайфу. Ты моя лучшая девушка. Теперь Аниме Иисус говорит, что мы должны уйти с горы Вайфу. Так что давай отправимся в приключения. Ты серьезно? Только ты и я? Ладно, это просто безумие. Я могу сократить, может быть, до трех. Мне не важно, что говорит Аниме Иисус. У меня есть потребности. Хорошо!